Лечение гайморита современным методом. Без проколов, без боли, без функций. Медицинский центр «Здоровое поколение». Город Махачкала. Улица Гоголя, 34. Напротив глазной больницы. Телефон 78 05 78.